всем привет привет вы на канале вот gsn и что такое вот gsn вот gsn это уникальный канал который отличается от всех остальных почему я и так говорю да не потому что это мой канал а просто потому что на сегодняшний день на нем есть уже порядка 600 видео которые никуда не пропадают они не теряются они не смешаны там с другими потому что они разбросаны по нормальным интуитивным ребенку понятным плейлистам в которых вы можете найти то что вас интересует как начиная от обзоров на каждый танк в сад Соответствующие ветки и данные плейлисты будут пополняться и соответственно будет расти количество видео обзоров и веток, которые были уже просмотрены и плюс к тому есть фановые плейлисты короче говоря, ребят, по названию плейлистов вы сразу поймете, что в них и однозначно каждый из вас сможет выбрать себе что-нибудь интересненькое ну а еще, ребят, у меня проходят стримы, на которых я не выгомогаю денег с тех, кто хочет со мной поиграть во взводе и ребят, я не игнорирую своих зрителей, если они обращаются ко мне не через сообщение в донатной ссылке Ребят, подписывайтесь на канал, поддержите мое начинание Я хочу конкурировать и мне для этого нужна ваша поддержка Спасибо вам большое за благовременность, за доверие, ну и за то, что смотрите мои видео Ну а сейчас по теме нашего общения Напомню всем, кто не знал, хотя я не знаю, есть ли такие танкисты О том, что с 20 сентября открылась возможность выбора региона для переноса аккаунтов Потом этот процесс был закрыт, после чего ну, есть, ну, была еще предоставлена возможность потеститься, играя на соответствующем регионе, который вы для себя выбрали и принять все-таки окончательное решение. Остаетесь вы на нем, либо переходите на другой. Плюс к тому, ребят, помните о том, что у вас могут быть какие-то аккаунты, на которых вы давно не играли, не заходили в игру и они были автоматически перенесены на тот регион, который совпадает с регионом вашего фактического. И если вы хотите чтобы это было по-другому вам необходимо подать заявку через цпп для того чтобы сменить местонахождение вашего аккаунта плюс к тому ребят хотелось бы отметить что и это наверное самое важное после 6 марта этого года возможность обращения ЦПП с просьбой о том, чтобы обратно перенести аккаунт, будет закрыто. Не будет возможности обратного переноса. Таким образом, если вы выбрали для себя регион, и этот регион вас не устраивает Допустим, тем, что у вас технические проблемы Медленно там передаются данные И вы тормозите в игре Ну, наверное, не так Если тор игра тормозит, а вы хотели бы играть быстрее Если у вас проблемы с текстурами Или если у вас техническая проблема с тем, чтобы задонатить Ребят, у вас есть время принять решение Остаетесь ли вы на этом регионе Либо будете переноситься на другой До 6 марта После данной даты, с 7 марта Уже не будет ни технической возможности перенести, как я понимаю Ни элементарно возможности обратиться с этим запросом в ЦПП Ребят, не потеряйте свои аккаунты Не потеряйте возможность качественно играть в эту игру Она этого достойна На данный момент у меня все Мое дело предупредить Ваше дело принять грамотное и взвешенное решение Всех благ вам, мира, друзья мои И обязательно спокойствия Пока-пока